Все равно стоят как бы в стороне от обычных авто, потому что их задача ездить именно по бездорожью. Кстати, асфальтные и бетонные классы вездеходы, как правило, вообще не любят. Есть несколько типов подобных машин. В этом фильме мы расскажем о колесных, шнека и гусеничных вездеходах. Начнем с последних. Поехали. делают многие предприятия, но эта машина единственная в своем роде. Ой. Мало того, что этот вездеход двухзвенный, то есть состоит из двух частей. Антимийный, то есть может плавать, но он еще умеет подтягиваться или почти покошачьи, прямо на месте надевать силу он называется двузвенный двузвенный транспортер витязь что значит двузвенный это не просто два корпуса а два самостоятельно движущихся корпуса ведущие колеса есть и на первом и на втором звене то есть фактически витязь это полноприводный вездеход Застряло первое звено его может вытянуть второе и наоборот кроме того Сами корпуса соединены гибким и тоже активным поворотным цепным устройством. Оно сгибается в трех плоскостях с усилием, которое передает подвигателя. Так что это иной хребет вездехода. Уже более 30 лет витеры изготавливаются на этом производстве. Вообще, с чего здесь все вот, начинается? Как ни странно, всего с двух деталей. Вот металлические заготовки цилиндрической и плоской формы. конечно Они могут быть разного размера, толщины, но в принципе тема всегда одна. просто вот, на завод. А вот что в результате получается. Осталось разобраться в нюансах. Кроме делается на этом предприятии. И из цилиндрических заготовок разного диаметра и толщины получается колеса, трансмиссия, поворотно-ступное устройство и так далее. Из плотких корпус и карта вездехода. Кстати, некоторые детали проходят на заводе терминской обработки. Все-таки вездеходам предстоит работать в экстремальном а здесь, после закалки, металл приобретает внешний более твердый и взносостойкий слой. Все, теперь этот грунтозацеп не испугается недолго работы, ни тропического зноя, ни арктического холода. Кавки вездехода и вообще вся его нижняя часть напоминает Алло. танк. В принципе, так оно и есть. Однако имеются и принципиальные отличия, которые связаны, в первую очередь, с борьбой за уменьшение веса. После того как все металлические подготовки разрежут и обработают, начинается монтаж корпуса. На этом монтажной листах весь ход собирается, как бы, снизу вверх, то есть нище, шасси, борта корпус, затем соседние помещения, Трансмиссии, двигатель, крыша и так далее. Причем надо понимать, что эти вездеходы антибельные, то есть могут передвигаться и по бездорожью, и плавать в воде. Поэтому все соединения еще тщательным образом свариваются, чтобы добиться полной герметичности, ну практически как на настоящем суде. нижнюю часть корпуса так и им нужно. Лодка. получается двигатель, короткий передач и трансмиссия. Это делается еще для того, чтобы создать у ледехода низкий центр тяжести. И темнота стоит ездить по очень крутым тяжествиям. Гарданный вал между двумя отдельными машинами проходит прямо внутри этого поворотно-вступного устройства. В общем, это такой спиной среде вездехода, который мало того, что соединяет его части, но еще благодаря вот этой может самостоятельно изгибаться в трех плоткостях. Вот так. Вверх-вниз. Вот. Право-влево. И еще скручивается, будто геневье выжимают. Но даже чисто внешне. Мощное устройство. <intentingimir> <undergraditation> Активное поворотно-спытное устройство действительно напоминает о Оно не просто соединяет два двена вездехода, а с помощью гидравлики управляется водителем. Раз и вездеход начинает поворачивать прямо на месте. Блазь, <.árias> и он забирается на полутора метровой стенки и заблокировав гиброцилиндры вертикального складывания транспортер может практически перетащить туда через яму пирмы В общем, великолепная находка изобретателя действительно делающая ВИКИ в почти живым организмом Итак, вездеход полностью готов Вообще он выпускается в нескольких вариантах Самая большая модель весит 30 тонн и еще 30 тонн она может брать набор груза Здесь мне дадутся управлять этой машиной. Хотя, конечно, и на пассажирском месте впечатление будет не меньше. Это уж точно. И через секунду мы это проверим. Там, Ишимбай, где делают эти вездеходы, нет не сильно заболоченной местности, не вечной мерзлоты, но, тем не менее, некоторые возможности этой машины мы сегодня все-таки увидим. Так, что у нас будет а, первое по программе? Первое, проект подробно. Давайте тогда не откладываемся в другие ящики. Поехали. Легкий внедорожник тут явно зарядник. Глубина так приличная. Ой-ой-ой. По-друге, мы почти бурем. Почти гурм. Вообще очень обычное ощущение, учитывая, что вода поднялась высотор. <пусм> При выходе из брудок кстати, и не немножко зарядли точнее, множко завядлик, Не вперед, а ни назад. Тут я увидел еще одну особенность этого вездехода. Он может локировать дифференциал и вытягивать себя, даже когда за грунт вступляется только одна гусеница. Цепа на гусеницах работает как ёсток. И опять же, если крутой берег, то цепное устройство приподнимает первое звено и словно выбрасывает его на берег. 40 километров в час. Когда в при этом становится довольно связка. Когда дело доходит до препятствий, то предел транспортера подъем до 35 градусов. Со стороны? Да, со стороны страны. Со стороны потому что мы страшнее, да? Вот так было с массовой. Я что у этого вездехода было военное прошлое. Внутри кабины лаконичный аптекин. Приборная панель как будто застыла в развитии на уровне... ...самасый как бы так поначалу разочаровался, потом просто, ну, Господь подсказал, как... of the Надо ничего тут менять, где я тебя. Вот. поменять не помешает. Вот. Ну, нам что, с Лидой прикажете в касках работать сейчас? Я на ну, войска, я, ну, я не берите. <звучит> Можете и кладки Бурьян. Я это хочу, я просто, потому что хочу. Человек просто не готов. У -у -у. Он неплохой, но просто вот такой вот я такой эмпиризм, который всегда, наверное, будет в этом человеке. Далее наедине со всеми. Я вот себе решила, что я не хочу замуж. А потом я сказала так. Я не поняла вообще. Я не рожу, пока мы с тобой не распишемся. Если бы сегодня на вашем вырезанке замаящим продюсер Селиских Коров сказал бы, ну ладно, что-то такое, давай попробуй сначала. Нет! Это что-то нет. 199 рублей. Весна на пике модули в детском мире. Любимые. города, а разработано в России. Сигнал будет! С магазином 100 антенн на Красных партизан, дом 9. Медицинский центр Гарбония. Все ответы в гинекологии и урологии. 25. Автомарки Бургачев. менять шины. Космонавтов 62. Телефон 361 55 Настоящее шоколадное удовольствие. своей личной жизни, какую роль сегодня играют в ее судьбе муж и сын. А вы сами читали по или нет, про которую я позвонила? <клес> да, я читала. Вы того, что мы доставляем определенное удовольствие, что такая вот. вот. чувствовали Это же какой-то момент такого мужского торжества, вот так вот поставить плите. Yeah. Я это yeah. не чувствовала, мне хотелось приготовить, я готовила. Но yeah. вообще, когда ты, когда я была маленькая, я говорила, что никогда yeah. не, не буду готовить своего мужчине. Yeah. Yeah. Да? Почему? Потому что я считала, что я такая вот, как бы я искромная, но все равно привыкать. Yeah. Ну что мама, улыбайся, говорила, вот ты полюбишь и как танч... будешь готовить. Yeah. Ну, вот это произошло, и я готова Но, ну, на самом деле, я готовила только борщ. Больше ничего не готовила. Я так понимаю, что вы были в довольно сильно влюблены, и самое удивительное что он сегодня называет вас единственной и сильной в своей жизни. Вам это я как-то на это смотрю, и... как вы познакомились с вашим мужем? Мы познакомились э -э, просто в одной компании, сидели за одним столом, и даже только мы тогда не познакомились, я просто увидела, вот, что есть вот такой мужчина Сергей, он особо не общался, очень скромно сидел такой затратный, молчаливый. Просто обратила внимание на то, что такого мужчину, который как-то не обращает на меня внимания. А, а, а это задевает? Ну, не то, что мне это не задевает, но немножко странно, что он даже практически вообще глазами, да, не повел, даже не смотрел на него. Я была ему совершенно неинтересна. Мне это не задело, но было как удивительно. И потом. А потом мы встретились еще раз, еще раз, а потом мы оказались совершенно случайно, мы поехали в Дубай и оказались в одной компании. Ну, в общем, там знали друг друга поближе. Мы уже начали разговаривать друг с другом. И ваш муж не имеет никакого отношения к, к эстраде, к театру, да. он не публичный человек. Но он не любит этого всего. Ваш да. муж восточный еще. Восточный, да. И не хочет посадить вас дома. Ну, э, посадить нет. ни не в том случае, когда я родила малыша и первый раз поехала на концерт. Малышу было два года, по-моему, четыре месяца. И я вернулась, он сидел с ребенком. Да, концерт был. был через дорогу у нас, поэтому <laughs> было удобно. Он в этот момент сидел с малышом, э, то есть у меня не было там часа два буквально. И э, я пришла такая насторженная, э, все такая вот... Э, Заведенная, счастливая, и он сказал, посмотри на себя, ты вообще собираешься продолжать свою любимую работу? Смотри, как ты светишься. Мы об этом с ним не говорили. Буду я сидеть дома, не буду я сидеть дома. Потому что момент рождения ребенка совпался на капритетах у нас. были знакомы всего 8 месяцев до того, как родился малыш. У нас очень все стремительно, быстро. До того, как вы забеременели все-таки. Да. да. Потому что через 8 месяцев знакомых <laughs> тоже трудно успеть. Uh, да. И мы, мы просто не успели даже это обсудить. И я думаю, возможно, может быть, что-то будет сильно высыл ради ребенка. Там. Uh, это, не знаю, я тоже да. Влюбилась без ума и. И он постоянно мне говорил о том, что я хочу, чтобы ты мне родилась сына, я хочу, чтобы. Ну, то есть он мечтал о том, какой он будет, как он будет с ним заниматься, как они будут с проводить время. Я захотела ребенка в тот момент, когда я поняла, что вот он, вот он, отец моего ребенка. Поначалу для меня это был, конечно, стресс, потому что я не готова была принять тот факт, что теперь я взрослая женщина, на мне такая огромная ответственность, и это другой факт моей жизни. А, ну, как, наверное, у любой женщины, это, это называется, там, после депрессия, я, конечно, ну, просто не, не нравится это слово, я не находилась в таком состоянии совсем уж обручающем, потому что я начала... Работать сразу же в два года я поехала с малышом на Крымный Викфест. Я его возила с собой, кормила грудью его до года и семьи и везде возила его с собой. Вот это то, да. я вам скажу, в наше время. <звы> Прекрасно, работала и продолжаю работать. А как вас характеризует факт, вот, что вы сначала э, сказали, что вы совершенно не хотите замуж, сколько мы брали? Да. И за 20 дней до того, как родился сын, вы просто сказали, хочу замуж. Да, я не знаю, что случается за даже с <laughs> теми, которые совершенно не хотят замуж. А, ну просто как-то я вот себе рисую, что я не хочу замуж. Ну, от этого не зависит счастье семейное, от штампа. Но тут что-то происходит, наверное, наше воспитание, что-то. Тот, подружки, который говорят, а он не позвал тебя замуж? А, -а, -а, да, а, -а, -а не нет, правда. я сижу дома и думаю, почему? Как же так, а когда же это произойдет? Потом ты начинает наникать, а он делает лишь что не понимает. Происходят правила. Да. А потом я сказал так, я не поняла вообще. Я не рожу, пока мы всегда не распишемся. что... <мышл> ну, без да, конечно, да, без проблем, то есть, я-то не против. Это же ты сама отказался. Да. <свят> <свят> <свят> да, то есть, он хотел свалить на меня, и мы пошли расписались. Ну, чтобы мы так супер расписались. <свят> <свят> и Теперь он хочет свадьбу <свят> красивую, да, уже, чтобы наш малыш у мою сатун сзади. Но, знаете, сейчас пока немножко не до этого, есть другие заботы, все-таки... И расходы серьезные, и время, и как-то хочется это сделать необычно. Я вообще мечтаю сделать деньги на берегу какого-то белоснежного острова, шатры, босиком на песке. То есть ну, что-то такое очень романтичное и нетрадиционное. Ну, меня все это такие традиционные. Я такие с вами бы видела. Но вам а, хочется... Это было тепло, ну, да. это было море, это там, океан, океан, рядышком. Да. Понятно. Ну, значит, мы будем следить, видимо, за какой-то прессой или нет? Или это будет тайное? Нет, событие. я думаю, что это не то, чтобы будет тайное, но я не хотела бы делать из этого шоу. А, вообще, мне кажется, что у вас такое сложное сочетание, действительно. У вас как будто мы два человека, правда? Ну, наверное, да. Ну, потому что вы сидите даже здесь, такая яркая, в э, пилотстве, такой, я чувствую, на а, а, рассказываете про весь период вашего, так сказать, вот, сильного накала как бы, жизни, который когда-то закончилась в обрадовании, этим, что она закончилась. А, с другой стороны, вы бы хотели вот и вернуться. А, Третье, ну, вот, семья, которая для вас такая огромная ценность. Это вот чувствуется, что семья для вас очень важна. Как выбирать между этими историями? Я просто стараюсь максимально, так скажем, устраивать свой график таким образом, чтобы находиться рядом с ними. Если есть возможность, я беру их с собой. А, ну, и, конечно, бывают предложения, которые там, в других городах мне нужно уехать на месяц, предположим. Может, от таких я отказываю? Я не могу уже, потому что это семья и ребенок. Я не представляю, как. Я приеду через месяц, а мой ребенок какие-то говорит новые слова, они же очень быстро растут, когда мы маленькие. Вы пишете даже вот что. Для меня всегда семья стояла на первом месте. Не карьера, не выступления, а именно отношения между людьми, любовь. А потом еще более интересно. Многим мужчинам удобно, что женщина зависимы от них, но со временем она становится им неинтересна. Я это прекрасно понимаю, поэтому творчество не оставляю. Так может вы творчеством занимаетесь из-за семьи фактически, чтобы продолжать быть любопытным своему конкретному мужу? Извиняем. Я думаю, что, наверное, отчасти он, может быть, обратил внимание да. на меня еще и потому, что я такая все независимая, я такая вся вот известная. Ну и вообще, я, я не представляю ситуацию, что я сижу дома и абсолютно полностью завишу от своего мужа, и финансово тоже. Мне хочется как-то реализовывать, потому что это страшно. мне так... ну, как-то это скучно для меня. А потом, знаете, я очень много, к сожалению, видела ситуации из ряда вон просто, когда это люди куда? живут.